Но мы продолжаем и прямо сейчас постараемся разобраться в удивительном явлении, которое наблюдает красноярцы последние недели. В нашем городе исчезают пробки. Куда они пропали? С чем это связано? И при чем здесь кризис? Рассказывает Юлия Афанасьева. Обед или час пик таких заторов, как раньше, отмечают многие автомобилисты, уже нет. Если раньше в пиковые часы пробки были 8-9 баллов, то сейчас на уровне 5-6. Например, в середине недели 6 до 7 вечера было около 4 баллов. Вы почувствуете, что да, почувствовала. Почувствовали на себе изменения и сотрудники ГИБДД. Но, как нам пояснили, грубо говоря, пробки измеряются количеством ДТП и нарушениями со стороны водителей. И их стало меньше. То ли автомобилисты стали внимательнее за рулем, то ли количество машин и впрямь сократилось. Однако, как только обстановка на дорогах стала комфортнее, городские службы незамедлительно отчитались. Это отчасти их заслуга. Ежедневно на территории города Красноярска проходят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение предупреждения. Дорожно-транспорту происшествий. А все наряды дорожно-патрульной службы максимально приближены к местам с наиболее осложненной оперативной обстановкой. На самом деле, нас, как Федерация автовладельцев, возмущает то, что у нас, как обычно, если что-то хорошо и никто при этом не участвовал, начинают все друг на друга на себя лямки тянуть. Но если мы говорим со стороны ГИБД, ГИБД говорит о том, что это все заслуга, то, что мы начали там хорошо работать. Если мы говорим о том, что департамент городского хозяйства говорит о том, что вот нам сейчас там проще стало убирать улицы, потому что снега не было и все остальное, да, там мы там стали более отлаженнее работать, та техника, которая у нас существует, мы тоже стали справляться. На самом деле это тоже э, преувеличение, да, и в какой-то степени лукавство. А пока горожане спорят, чья заслуга – отсутствие серьезных заторов на дорогах в час пик. На некоторых автостоянках охранники признаются – водители все чаще не забирают машины днем, как это было раньше. Дворы тоже не пустеют с рассветом. Некоторые красноярцы в силу разных причин и вовсе отказываются от своих авто. Машину пришлось продать в связи с пожаром дома, чтобы восстанавливать квартиры. Владимир Соловей теперь пешеход. Он был вынужден продать машину. В мае отметил новоселье, а в сентябре стал погорельцем. Срочно нужны были деньги, но и их не хватило, чтобы покрыть все долги. А сейчас еще начались проблемы на работе. Руководство сокращает штат и буквально заставляет уволиться мужчину. Из-за финансовых трудностей приходится корректировать свой бюджет. Экономия сейчас на всем, то есть ипотеку платить это однозначно надо, там банк этого не поймет, не уплаты, коммунальные услуги также однозначно да, надо платить, но ну, плюс, учитывая то состояние, которое сейчас, да, там выписывают лекарства всевозможные, но ну, сами знаете, они сейчас дорогие, да, все, то есть на это траты. По информации Агентства труда и занятости, на учете по безработице стоит почти 3000 красноярцев. Официально сокращены 200 человек. Уменьшение зарплаты, потеря работы, кого угодно заставит экономить. Если предположить, что те же 200 сокращенных работников отказались от авто, а на деле эти цифры могут быть и больше, то неудивительно, что на улицах стало свободнее. Экономить красноярцы стали на многом. Это отмечают и бизнесмены. Если раньше э, торговый комплекс э, в торговый комплекс люди приходили для того, чтобы совершить э, несколько видов покупок и может быть что-нибудь мимоходом, то сейчас вопрос спонтанных покупок практически отпал. И люди приходят покупать вполне конкретные вещи. Люди стали четче, жестче контролировать свои расходы. И казалось бы, сокращение на местах и урезание выплат ударило по отдельным красноярцам. Но так сложилось, что изменения так или иначе ощутили все. Юлия Афанасьева, Екатерина Мут, Николай Чистяков, Виталий Субботин. Воскресные новости.